привет! сегодня у нас тема как реагировать на критику на критику на негатив опубликовать ладно написала как реагировать критику на негатив. в общем Сегодня тема у нас эфира «Как реагировать на критику, на негатив». Сейчас отправим приглашение, чтобы люди подтягивались. Привет, привет, Ксюша. Сегодня у нас тема «Как реагировать на критику и хейтеров». Ну что, вообще эта тема как бы и меня касается, я очень много в свое время получала и критику, и, и негатив актуальненько. Да, к актуаленько актуальненько. Но сначала расскажу да, про свою историю, и потом, вернее, почему у меня да, сегодня возникла. Вернее, это возникла вчера идея эфира, потому что мне написала моя клиентка, попросила, да, чтобы я вышла в прямой эфир, да, и рассказала. То есть я имя не буду озвучивать по определенным, да, по причинам. Я зачитаю только ее просьбу, ее письмо. Надя, вы могли бы поделиться с аудиторией, каким образом реагируете на откровенное хамство и негатив? Было бы очень интересно да, вас послушать и узнать точку зрения. Всем привет! Точку зрения и узнать, да, к сожалению, да, я с этим сталкиваюсь очень часто. А, реагировать не реагирую, да, не отвечаю, но в душе очень больно. И я понимаю, что очень много да, больных людей неадекватных сейчас и очень тяжело. Заранее спасибо. На самом деле, да, я вот не знаю людей, мне кажется, что многие, да, прям вот чтобы такого не реагировать вообще на какую-то критику, либо на негатив, нет таких людей, потому что, ну, в, в любом случае, да, мы, ну, воспринимаем как-то как все равно, да, воспринимаем либо критику, либо негатив. Просто... Мама! Некоторые... Я, Илюшка, в эфире. Милану надо. Включу, похоже. Иди, пока у тебя будет. Поиграйте. Просто... Некогда... Скучи. не Прискучи мне, Милану. Видишь, я в прямом эфире. Сейчас я поговорю, и мы по... Чтобы посмотрим. Ладно? Я? Вот так... вы сидели, пока мама ничего не делала? Иди, поиграй еще пятнадцать минут. Ну ты где? Я так здесь. Только... Там, только... вот видишь, тётя вон там. Меня смотрит. Осадок остается в да, Ирин? Просто некоторые люди этого не показывают, да? А у некоторых вот прям бывает, заседает это, Илюшка. Вот иди поиграй, Илюш, мама работает. Илюшек, иди, мама работает. Я тебя вижу. Ты меня видишь. Так мама работает. Иди, пожалуйста, играйте. У некоторых, да, получается, остается такой вот осадок, и они закрываются в себе, и больше... А, не, да нормально деньги не пахнут и тогда я удивилась, я ворую что ли? Понятно. Спасибо, что делитесь, да, в комментариях. Получается так, что вот сидела, им мама не нужна была, как мама вышла в эфир, так сразу же мама стала всем нужна. Все, на. И получается так, что, ну, вообще, вот, да, мне кажется, что а, человек, вот, который критикует, а, я для себя поняла то, что, как бы, тот человек, который, там, вот, если брать в соцсетях, да, люди пишут, там, негатив какой-то, а, под, под постами, да, там, видео, если снимаете, спасибо за сердечки, то есть, «Люшка, идите в ту комнату», то есть, если видео там, если человек снимает, просто у меня такого было, да, и меня комментировали. Писали всякие гадости, то там у меня, тут вот недавно, буквально недавно, мне написали сначала зубы сделай красивые, потом типа видео записывай. Вот. Такие вот. Ну, в принципе, да, как бы я знаю, что у меня зубы-то не идеальные, но факт, остается фактом то, что я считаю, вернее, не считаю, я увидела так, что когда ты становишься более успешной, да, там, чем этот человек, дебилы, да, слышь, это правда, я заметила, что люди, когда пишут какие-то гадости, либо говорят гадости в сторону другого человека, это на самом деле они как бы говорят эти гадости про себя. То есть, ну, это, я сделал это фактом. То есть, для себя вы должны быть красоткой, либо красавчиком в любом случае, чтобы там не говорили люди. И получается, что, да, вот я выявила, что человек, который говорит про вас плохо, то есть, получается, что вы на правильном пути. Почему? Потому что, если бы вы были там ну, допустим, там Маша, да, какая-нибудь, была бы там непопулярная, там, не записывала какие-то видео, не шла там какому-то своему успеху, то есть она была незаметна, про нее же бы ничего не писали, то есть она неуспешная, про нее бы ничего не говорили, про нее бы ничего не, не, не писали, не оскорбляли бы ее вот так вот. То есть это получается, я то есть с моей точки зрения, да, Ирин, я ты как бы <связывая> <связывая> я нормально к этому отношусь, просто меня попросили поделиться своим опытом, что, да, я, как я реагирую на критику, потому что у меня, ну, я, скажем так, сама себя закалила. Расскажу историю такую небольшую, как я это делала. У меня был опыт, просто я понимала, что я, э, на меня ски скинется шквал там всяких э, помоев, <связывая> не побоюсь этого слова. Я э, решила провести, э, э, как называется, консультацию, консульта... презентацию, в общем, презентацию в своей деревне. Я сама живу сейчас в Перми, в городе Перми, родом из поселка. Я решила провести там презентацию оффлайн. Я поняла. Угу. Спасибо, Ирин. Э, я решила провести презентацию, записала видеоролик. Да, такой привлекательный, нашла группу именно свою, той, своей, своего поселка, где каждый знает да, меня, вот, знает меня ту, когда я уехала 10 лет из деревни, получается, назад, даже больше, вот, и я записала этот ролик и попросила создателя группы, вернее, я купила закреп, закреп в в группе, чтобы мой ролик выставили, чтобы привлечь народ на эту презентацию. Что вы думаете? Что было? Как считаете? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Просто я, знаете, я там получила столько, честно, говна. Люди даже уже перешли на личность. В мою личную жизнь стали писать там все, что душе угодно им. Они писали. То есть. Ну, в принципе, как бы я ожидала эту реакцию, потому что все да, так и было, кстати, все охренели, то, что типа, кто тут я такая? выставила тут ролик. Кто-то писал гадости, кто-то пришел как бы и писал за меня. Я просто за этим наблюдала и смеялась. Ну, реально, было смешно, потому что это очень выглядит смешно, когда люди вот как. Ну, как обезьянки какие-то, я не знаю, вот так вот пишут. Пускай это будет, ну, есть, есть, конечно же, да, конструктивная критика, я считаю, что это когда ты спрашиваешь, да, у человека, допустим, ну, бывает, да, такое, что вот у человека неприятно там пахнет или еще что-то, ты как бы говоришь ему, можно я тебе скажу там несколько советов или еще что-то, как бы ты спрашиваешь разрешение, и тогда говоришь, но не всегда есть и те, кто поддерживает. Да, Ксюша, есть, конечно же, тем, кто, кто поддерживает, да, это безусловно, есть такие люди, которые понимают. Но я просто ожидала, потому что, ну, знаю, да, знаю я народ в деревне, конечно же, есть люди, которые как бы здравые, они промолчали, лайки подставили, поддержали меня, да, а те, кто нездорового ума, недалекого ума, которые там Бухают, скажем так, да, заливают. Они, конечно же, решили там написать свои э, высказывания в мой адрес. Они сидят в деревне, я уехала из деревни в город. То есть, ну, конечно же, тут же завидно, видимо, жаба заиграла, скажем так. Такие у меня тут слова такие льются из моих, уст, уж меня, э, принимайте такая, какая есть. Вот. И получается так, что, да, вот, как, чтобы я еще рекомендовала, не рекомендовала, как я вообще реагирую на критику. То есть я себя закалила вот этим, а, конечно, вот получается так, что у меня просто есть еще, ну, девушка вот участвовали, и бывает, что критикуют в семье критикуют семья, родственники, за ты там вот если брать, да Люба, ты чего там кричишь? А если ты через пять лет приедешь крутая, они по-другому посмотрят? Ирин, они не посмотрят по-другому, они также будут говорить, это их ум и их их ничто не знаешь, не вылечит, потому что их будет еще больше жабы. Давить. Потому что, ну, так оно и есть. Моя жизнь удалась, а их не удалась. Ну, это их право, и а, я им не судья. Мы тоже... Ну, мужья особенно. А, ну, если, да, говорим о том, что не поддержка родственников, то а, о том, что чем ты занимаешься, я скажу, что я, получается, спя, с 15 года года... Меня муж как бы и не то что там говорит вау супер класс но мне не мешают просто ай, он мне говорит вот, буквально на днях скажу вам по секрету когда я выставила фотографию с Артемом Нестеренком да это спикер коучи и тренер сетевых предпринимателей ездила да когда я на Лигу чемпионов в Москву я с ним фотографировалась я выставила фотографию вконтакте муж мой у меня вконтакте Узкое мышление, да, Ирин узкое. То есть, если получается, что он увидел у меня фотографию, там у него друзья на работе, то есть у меня подписано на мою страницу ВКонтакте. И он мне такой говорит, что ты говорит, выставляешь фотографии с какими-то мужиками. Ну, я такая ему взяла и подколола. Говорю, ну ты что мной не фотографируешься? Вот я и выставляю. говоря а если твои там друзья говорят, мне говорю, вообще как бы Ну Фиолетово на их мнение, потому что это моя жизнь, и а, я не совершила там какое-то преступление, а просто фотография. У меня много забавных случаев, много хейтеров, и на YouTube канале у меня получается, когда выставляешь да, ролик, прям вот, знаете, такое ощущение, что людям вот просто заняться нечем, они ждут выхода твоего ролика и сразу же ставят дизлайк у них значит валерия привет у них значит есть до да, время на то чтобы э, критиковать других людей до да, э, э, на, на свое развитие как бы сделать что-то там для себя вот, да. ну как бы я не знаю вообще как назвать таких людей привет привет вот и буквально на днях Вконтакте, опять же, Вконтакте, в Инстаграме как, как такового, пока еще хейтеров у меня таких нету. То есть, в основном, дизлайки тоже активность, да, это безусловно, даже лучше для Ютуба. Ну, просто я говорю, удивляюсь тому, что люди как бы караулят, пока ролик выйдет, да, и они там сразу же, хоп, дизлайк, либо какой-нибудь похабный там какой-нибудь что-то, комментарий. Вот. Вконтакте. У меня Вконтакте... А, то есть у меня работает там помощник мой электронный помощник и а, ставит не буду скрывать ставит там активность да ведет в контакте типаж такой да ведет активность в контакте мой помощник электронный и а, у меня под, под первым постом такая вижу одно сообщение второе сообщение никто мне там написывает Захожу, там какая-то девушка пишет мне ты, что, ты...? Как, как же она написала Тебе что, своего мужа не хватает? Чужих мужиков лайкаешь? Ну, вот тоже как бы о чем девушка думает, я не знаю. Вот получается, она мне все написывала, написывала, как бы доступа у нее к странице нет, фотография, как бы не видно лица, кто она вообще такая личность, неизвестно. То есть, ну, опять же, тут же нужно понимать. То есть я сделала вывод такой, а, потому что когда у меня страничка, да, не была там, не вела я свои соцсети, мне никто не писал, ну, как вела, так, фотографии с детьми, фотографии с мужем там, да, цветочки, а, кисточки, собачки, никто не реагировал, как бы жила, жила, как они жили. А тут я жила, стала жить по-другому, не так, как они, естественно... Всем привет, я присоединился. Естественно, как бы у этих людей, как так? Она живет не так, как я. Почему так, да? И у них вот такая вот реакция. Просто я не понимаю, а вот как вот бороться вот с этим вот... Мне вот тяжело бы было. Если бы я была одна, у меня не было бы да, поддержки среди единомышленников, да, ребят, которые успешные, которые показывают, да, результаты, скорее всего бы я бы, да, и спряталась тут в свою коробочку дома и сидела, и сказала, нет, нет, нет, это не мое. Простите, ребята, это не мое. Я лучше буду дальше жить. Поеду, вернусь обратно в деревню, буду работать с утра до ночи, детей не буду видеть. Вот. Так что, друзья, если у вас нет поддержки, кто вас может поддержать, да, от критики, там, хейтеров, как, как это правильно сделать, вы можете написать мне в личные сообщения, в директ, я с удовольствием с вами пообщаюсь, и мы с вами решим ваш вопрос, что вы можете сделать в ближайшее время, да, чтобы, ну, стать, стать более раскованно, побороть свои страхи, да, потому что, ну, скорее всего, да, что-то не хватает. Всем спасибо, кто был в моем эфире. Я надеюсь, что был эфир полезный. Если был полезный, ставьте, пожалуйста, в комментариях огонечки. Все такая сначала хоп-хоп-хоп, такая вся она эмоция. Вот так. Спасибо за сердечки. Вот так и работаем. Дети кричат. Мама работает. Спасибо. Ксюша, спасибо, что поддержали, пришли. Очень приятно, когда получаешь обратную связь. Спасибо, спасибо, Надежда. И также, если есть еще какие-то, может, вопросы, какую-то тему хотите разобрать, можете тоже написать мне, либо под крайним постом, который я сейчас написала. Спасибо, да. Надежда, спасибо вам, мои хорошие. Если есть какие-то вопросы, которые там может связаны, я если я вниз компетентна, я обязательно а, разберу их также в прямом прямом своем эфире. Спасибо всем. Пока-пока.